Добрый день, все еще страсти по поводу отца Андрея Ткачева и со максима не утекают К тому же появились какие-то вот странные блогеры такие под никами православный, православный б В стилистике русского языка есть, конечно, я не помню, как он называется, когда удвоение вот, Там красивый, красивый, красивый <клёх> Синий, синий вот, вот этот человек, православный, православный написать самый православный, если что-то пошло. Супер православный. Экшен православный. какие-то больше бывает. Учитель православия. Так, ну, я сначала, честно говоря, подумал, что это не офит. Ну, не офит, конечно, бывает разный. Вот он 17 лет в храме. 16 лет назад закончил семинарию. Как ни странно. Теперь я ни за что бы не подумал, что такие люди могут закончить семинарию, которые так вот рассуждают жил 6 лет в монастыре вот тут еще один момент человек который закончил семинарию не умеет грамотно писать пишется ошибками коряво вот и мысли у него путаются что еще могу сказать вот с первого взгляда -то немножко назабоченный честно говоря и какой то нервный пост еще не начался а вес весна не началась а вот в некоторых обострение весеннее Постовое обострение, как ни странно, знаете, пост, когда пост начинается, начинается у некоторых людей, искушения разные, вот, того уже, он уже поехал, не, не хочу ничего обвинять, просто он вот, в комментариях уже начал писать такие гадости, это... вообще даже не могу представить, что вот реальный человек ходит в храм, чему его там учат, библию он не читал, Посл... Христос же говоришь, что ему ну, скажет братцу мрака, тому горит гений, образный, образно говоря. Ну что ж, посмотрим. Увидим видосик. Конечно, все я показывать не буду, я там прокручу. Ну, самые такие яркие моменты мы увидим. Те, родные, смотрел новое видео, которое выпустил отец Георгий Максимов. И опять, и снова, на повестке дня, отец Андрей. Отец Георгий, скажите, пожалуйста, а вы можете жить без отца Андрея? Вы пиаритесь, что ли? Ничего странного, не замечаете в его вот, выходке, в его речи, паузы, потом смена интонаций. Я вообще не могу понять, почему, э, вот э, читаешь комментарии под э, видео, все комментарии вас ублажают. Вас, вам нравится, когда вас ублажают? Это такой момент смирения, что ли? Вы там сердечки раскидываете под каждым комментарием. Сердечки? Почему бы и нет? Поблагодарил автора Сообщение, Почему бы и нет? Что вы там плохого? Человек православный, православный. Будет продолжаться еще ваше лицемерие Я сначала хотел записать видео о том Как все священники нужны церкви И вы в том числе нужны церкви И такие как отец Владимир нужны церкви И такие как отец Андрей Ткачев и вы Но после этого я вам скажу Вы не нужны церкви Вы никак не можете угомониться Вы постоянно подливаете ма... А вот ты нужен церкви? Сейчас покажу, покажу. у него тут одно видео есть а ты нужен церкви? Кому ты нужен? Он кривляется везде, кривляется. Вот, о, мое мнение о лишении Санаца Ты кто-то такой. Чтобы твое мнение, твое мнение то мнение кто-то прислушался. Ладно, поехали дальше. Масло, в огонь. Вместо того, чтобы выступить, как другие священники. Я читаю, смотрю много видео священников, которые э, выступают за отца Андрея. Или, по крайней мере. Э, пытается это объяснить и после просмотра их видео видео нету вообще никакого соблазного у людей люди пишут спасибо вам спасибо спасибо люди устали уже от этого когда ты уже женоподобный священник угомонишься со своими лицами О, а сам вот интересно вот у него очень мужское лицо прям, да, как там писали в комментарии, если побрить то... К тому же, вот с длинными волосами, не отличить от женщины. А, кстати, интересно было посмотреть. Это лицо, побритое. со своей гордостью. Тебе больше заняться нечем, что ли? Ну, судя по тому, что у тебя задница больше, чем у бабы. Тебе действительно заняться нечем, просто. Сидишь же там, это ...такой, ты мне скажи, ты так и не ответил, мразь. Ты мне не ответил, вот, мрась, человек учился в семинаре. Теперь мы будем знать, что все, которые учатся в семинаре, вот так друг друга называют. Дальше поехали. Вообще. Ты кто, великорусский поп? Ты кто такой вообще по своей крови? Ты кто? Расскажи мне вообще, ты кто, что ты ему говоришь, вали свою Украину? Прокомментируй. Мне то, что его здесь патриарх принял. Патриарх ему не делал замещания. Патри... И. Прокомментируй. У тебя 27 подписчиков. Вот это видео вылезло в шкафтоп. 384 просмотра. И то количество дизлайков. Но ну, скоро будет лидировать. Так что не переживай. Этой темы. Почему ты, обсуждая тему садомита, садомита, который игумен, этот Юрий Пальчиков, ты спокойненько сидел и говорил, да, вы знаете. Вот э, его лишили на семь лет э, на наперстного креста. Это Садомита! Его даже не лишили Сана! Садомита, который приступал к чаше, совершал таинство, влез в церковь, чтобы порочить ее. Ты молчал и спокойненько об этом рассуждал, как всегда в своем тоне лицемерии. Ну, Сана лишают не священники, а архиереи. И что он будет с архиреями Поспоришь такого Это как ты должен? Или ты не сказал бы, слушай, какое ты имел право вообще принимать на себе священный сан, если у тебя хотя бы капля в сердце есть вот такой э, мерзости, которую ты сейчас выливаешь на этого сельского священника? Ты вообще никому никаких претензий, ты сидел и в своем вот этом... Лицемер, ты, ты, ты, ты, ты, ты, что ты вот это сидишь и бубнишь на себе под нос, комментарии оставляешь, которые тебя ублажают, возвеличивают Почему ты не оставляешь комментарии, которые тебя хоть немножечко там на место ставят? Ну вот по манере общения она напоминает немножко гопника такого, который сидит на лавочке и пристает к прохожим Ну честно, мое мнение такое Ты лицемер и ты церкви не нужен. Ты мразь. Да, вонючий свой рот. Я смотрю, вы там вообще уже зажрались и уже вам просто делать нечего. Сходи, поубирай улицы вместе с таджиками, я не знаю, заработай на свою жопу, блин, заработай, Вы лицемеры в комментариях вообще рты свои позакрывайте. Чистоплю плюя недоделанные. Вы кто такие, что рассуждаете от боца Андрея? Да вы говно лежащее просто у этой скалы вообще, горы этой. Вот чем мы в семинаре учат. Будем знать каким-то выражением. Ты ж гнида, я не хочу с тобой жить в одной стране. Может, ты свалишь с России, а отсюда вообще? Тебе приятно? Собирай на который ты женился, своих выродков, которые накладил. И вали отсюда. Ну, это вообще без комментариев. Ты нечисть. Обычное. Съезди к этому садомиту и поцелуйте с ним. Вы с ним одного поля ягодка. Можешь к этому секретарю съездить, в вейскую епархию. Можете там тоже с ним поцеловаться вообще. Я, знаете, я закончил семинарию Троицы Сергия Посадского, но я не стал священником. Не пошел по этому пути, хотя у меня все друзья мои говорят... И слава Богу, что не стал священником. У меня 43 друга священника. Это интересно все, что ты вот это кости моешь отцу Андрею. А людям интересно, что говорит отец Андрей периодически? Как он ругается, как обзывает всех. Ему интересно, решил приструнить немножко отцу Андрея. Что в этом такого вот? бывает, священник, священник, брат. Мой Костя Варфоломею! Mm. Садомиту вот этому, что ты всего одно видео снял. Варфоломей это все-таки небедовой не священник. Съзи в монастырь туда! Сними его, как он там живет! С... Возьми интервью у всех братьев, что он там в монастыре. Тес Георгий вообще-то не журналист. В интервью, брать. Делает. Кается? Да я никогда в жизни не поверю, что пидорас кается. Закрой рот свой вообще. Вонючий рот свой закрой! И вали с россии чтобы духу твоего здесь не было, понял? Гнидом. Ну вот такое, чуть-чуть посмотрели. Ну что тут можно да. сказать? Тут, мне кажется, и комментарий ни к чему. Скажите, пожалуйста. А вы... Так, он есть комментарии у него. Фу, вот этим почему он мне -то чмом назвал, Где-то в комментариях. Короче, вот у него такая манера общения. Я бы вообще не захотел с ним общаться, если бы как говорится, чтобы привести человек, прежде чем прийти в храм, он смотрит на того, какие православные. Вот смотря на это, вот брат, <говорит> вряд ли люди будут в церковь ходить. То что у него? Да, мне кажется, он уже часть своих сообщений поудалял. Да самых-самых мерзких ну вот вот я не знаю как он где он учился, я не верю, что он учился что он учился в семинаре или так там русский язык что ли не проходит в семинаре у него все сообщения буквально с ошибками по-моему, такое ощущение, что, такое ощущение, что писал ПТУшник Реально. Вот типичное его высказывание. И что теперь ты высер, наразовые платки. К чему он это пишет. Ну вот, допустим, ко мне обращенный. Блювотина это место, в котором тебя родили. Ничего ну, злобы. Ну, вообще вот. Нет слов, честно говоря. В спокойной форме объясняют пишут. Ну вот опять. Все ошибка. Буквально вот. Не знаю, тут нет ни одного предложения, к которому не было бы ошибок. Не дети и то грамотно пишут, чем вот это вот. Ну вот, обращается. Если ты православный, а кому-то обращается, как к Полу. То по неку непонятно, что Тут Какая разница, кто? кто? Православный можно и к женщине. Меня... Ну что у человека ну, у меня? Вот, Мне Интересно, что в его голове. Что в его голове? Ладно, я не прощаюсь. Не обращайте на них внимания. Впереди там же великий пост, будет много искушений. К тому же весна, обострение вот таких вот людей. Беритесь друг с другом.